Не стесняйтесь жить своей жизнью. Позволяйте себе любимое мороженое. Улыбайтесь симпатичным прохожим. Тратьте время и деньги в книжную. Уважайте свою работу, а также тех, кто ходит на нее вместе с вами. Разрешите себе хотя бы мечтать о море и собственном загородном доме. Открывайте двери новым возможностям и захлопывайте их перед теми, кто говорит, что по жизни нужно не высовываться.